Итак, друзья, сегодня я вам представляю вот такой советский радиоприемник, выпускавшийся Минским радиозаводом «Океан-205». Внешний вид приемника, как видите, достаточно потертый. Но все на месте, шпон целый, без трещин, без отслоений. И даже родной паспорт есть. Вот можете сверить номера. Но сразу скажу, что в кабинете, где он работал, практически все курили, и корпус достаточно прокурен. Вот я для примера спиртом стер. Слой никотина. Видите, с половинки антенны стер с уголков корпуса. То есть все это восстанавливаем. Только для этого я стер эти вещи. Океан двести пять проверочка. От Сики. Так диапазон КВ будут выявлять сочинениям с помощью САКТА. Вот правильный текущий час. ну и хотелось бы еще вот о чем вам сказать, что громкость не трещит. От коронавируса за сутки с начала пенотомии скончались тембр 728 тоже. человек. Сегодня. Второй тембр а, тоже. То есть а, сегодня, еще раз повторяю, вдруг вы как-то наконец-то... Еще один канал. Тихо. А его собственно на нашем три пути, канал. господу. Нет? В общем, три программы ловит на УКВ. Так, сколько там? 18-контент до конца выдвигаем. Ну, всё барабан трещит, чистить надо. они тут кв3 или кв5 кв3 кв2 ничего кв1 вот кв1 есть Кв один два канала. Третий канал. Четвертый. Пятый, Пятый канал. Шестой. Седьмой. Восьмой девятый КВ-19 канал поймал. Ну и у КВ еще раз. Очень хорошо выросло. Два. Ты. И в Духе Святого видит все народы на земле. И подобно сыну вот такой, вот такая... все зелеют и милует. Отключаем. Антенку убираем. Вот его паспорт. вот его номер сейчас я вам номер покажу его значит вот номер вот теперь смотрим номер в паспорте вот номера в паспорте вписаны вот он 809, 272. Или 609, 608. Итак, друзья, в тот раз мы ранним вечером проверяли работу приемника океан 205. Сейчас проверим в 21.30. Включаем. Так, начинаем с УКВ. Первая радиостанция. Вторая. Третья. То есть, вот, например, Бакирий гитарный Так. так, ДВ, длинные боли, так, вот, длинные бомбы. Средние на средних тишина тоже. Так, это КВ-5. Похоже, да? Да, КВ-5. КВ-4. КВ-4 тоже тишина. КВ-3. на пропал контакт. Питание. Вот. Вот два, второй на КВ-3. Третий. КВ-2. Вот один канал. Второй. Beyond this veil of tears, I shall swell the song of worship. Yeah, <coughs> In the West, Так, на кв два девять, КВ 1 Первый, второй, третий, четвертый, четыре канала и опять УКВ. Авторадио. Обратились к музыке де Плюси. Вот и вся проверочка. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.